Мы с тобой друг другу верили всегда Твое или мое, повезло из нас кому-то видит, Друга новая семья, так выпьем за нее, и никто подружит.